Допустим, живут там, не знаю, живет семейная пара, там муж и жена или там в отношениях какие-то люди. И, допустим, однажды муж там приходит с работы, и у него что-то на работе случилось, у него там какое-нибудь не очень хорошее настроение, к примеру, да? Вот, а жена находится с ним в эмоциональном слиянии, она встречает мужа, видит, что он чем-то огорчен, ну, она естественно тоже огорчается, потому что ей не очень хочется, чтобы он огорчался. Она огорчается из-за того, что он огорчен. Вот, муж видит, что жена тоже огорчена, и он думает. Блин, на работе проблемы, да, тут еще вот дома жена тоже огорчена, он еще сильнее огорчается, жена видит, что муж еще сильнее огорчился, она еще сильнее огорчается. И вот все это уходит в какую-то там бездну, да, то есть в черное дно, потому что рано или поздно накал вот этих негативных эмоций, особенно если люди в сильном эмоциональном слиянии, ну, достигнет такого предела, что они вынуждены будут, ну, как-то, как-то это выливается, и они в итоге вынуждены разорвать эту связь, ну, вот как вот бывает такое, да, когда есть колонки и микрофон, называется биение электронное, да, когда какой-то звук издают, и вдруг какой адский свист раздается, вот, когда идет обратная связь, вот эта интерференция. Здесь примерно то же самое, только на эмоциональном уровне. Единственный способ здесь это прекратить, это выключить микрофон или выключить колонку, то есть разорвать эти отношения. И они там ссорятся, разбегаются, отчуждаются, оказывается каждый сам, сам по себе. И у этого есть позитивная сторона, потому что когда я сам по себе, я могу очень хорошо понять, что со мной происходит, кто я, да, что я чувствую, что я хочу. Ну, вот, ну, а негативная сторона, что я это могу чувствовать только когда я сам по себе, то есть когда я один. И вот получается, что многие семейные, любовные, близкие отношения, они вот между этими полярностями постоянно мечутся, то есть то в отчуждение, то в слияние, то опять в отчуждение, то в слияние. Ну, плюс еще к этому, наверное, действительно добавляют какие-то свой вес, там, культурные стереотипы, которые говорят, что нужно быть слияние всегда, нужно всегда каким-то образом там, да, знать и понимать, что там хочет другой человек. В общем, как бы никакой конкретной, четкой техники, конкретного, четкого там понимания, да, как это все работает, у людей нет. Вот, собственно говоря, наверное, это и было мое первое наблюдение. Действительно, я понял, что я тоже, наверное, как и все, следуя каким-то романтическим стереотипам, считал, что, ну, если там есть любимый человек, то как-то оно все само собой наладится, как-то все само собой включится, и будет и близость там, и страсть, и любовь там, и все остальное. Вот. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что, в общем, если не уметь правильно опираться на самого себя, то довольно быстро оказывается, что практически любая эмоция, которая возникает, там, любое расстройство, любое, там, любой конфликт, да, он там бесконечно разгорается просто вследствие вот этого очень сильного эмоционального слияния. Вот. Ну и при этом мы понимаем, что э, быть, э, ну как бы, то есть быть в этом, не, не, у нас же нет такой задачи, да, то есть как бы вообще выйти из эмоционального контакта, потому что, конечно, эту проблему можно решить тем, что ну просто вообще не иметь отношений и все. Или иметь какие-то отношения, ну такие вот, да, на расстоянии вытянутой руки, что называется. То есть не близкие, а, ну как бы так вот. Понятно, что любой человек в обычной бытовой ситуации прекрасно понимает, что если, например, на него, я не знаю, накричал посторонний человек, да, то, в общем-то, можно это легко проигнорировать и вообще не обратить на это внимание, сказать, ну мало ли там сумасшедших людей по улице ходят и кричат друг на друга. да. Вот. А если на тебя какой-то близкий человек накричал, то тут совсем другой расклад, потому что ты-то от него ожидаешь близости, и хотя ты, наверное, где-то там на человеческом уровне понимаешь, что, ну, наверное, если человек расстроен, то у него есть какая-то своя причина, по которой он расстроен. И, наверное, он не просто так кричит, возможно, даже он не на тебя кричит, не из-за тебя кричит. Но, тем не менее, мало кому это помогает, знание. В основном люди вот вступают в эту эмоциональную такую интерференцию, в эмоциональное взаимное избиение. Ну и, собственно говоря, единственный выход из этого периодически отчуждаться, расстраиваться. Ну и дальше эти конфликты накапливаются, накапливаются, накапливаются. Ну, соответственно, рано или поздно либо это приводит к разрыву в отношениях, то есть, когда эти непонимания накапливаются, люди не умеют улаживать конфликты, ну, либо, не знаю, либо, либо люди живут там отчужденно, долго-долго мучаются там и так далее. То есть, получается, что, если так вот попробовать подытожить, сухой остаток сделать, получается, что основной миф заключается в том, что близкие, люди, да, испытывающие друг другу другу желания, что они постоянно якобы должны находиться в синхронизме каком-то. Да, и что это вот некая идеальная картина, к которой нужно стремиться. На самом деле, конечно, легко увидеть, что это не так, что конфликты происходят, они происходят всегда и происходят между всеми. И проблема не в том, что э, якобы есть какие-то да, люди здоровые, у которых типа, нет конфликтов, есть люди нездоровые, у которых конфликты есть. На самом деле конфликты есть у всех. Вопрос не в том, есть они или нет, вопрос в том, умеют ли люди эти конфликты улаживать, есть ли у них какой-то подход, какая-то привычка, какое-то понимание о том, как вообще с этими конфликтами можно справляться, при этом ну, с таким базовым осознанием того, что конфликты неизбежны, потому что мы отдельные люди с отдельными телами, с отдельными эмоциями, с отдельными потребностями, с отдельными реальностями. Поэтому периодически, естественно, мы синхронно выпадаем. И вот задача научиться как-то вовремя это отслеживать и не переживать по этому поводу, не впадать в невменяемое состояние, когда у тебя твой там, партнер, твой супруг, твой любимый человек в какое-то невменяемое состояние попадает. А как-то научиться быть с ним в этом и свое состояние регулировать.